О чем ты плачешь в роще цветущей, В тени акации, мой милый друг? Я царь вселенной, щедро дающий жизнь Всем творениям моим вокруг. Я бог деревьев плодоносящих, Бог винограда, рябины, кисть, Яблонеспелый веток манящих, Клин журавлей стремящийся ввысь. И я создатель гранатов красных, и ароматных цветов в саду. Ты будешь сеять зерна пшеницы, А я обильно все возвращу. В людское поле я посылаю, Быть моим другом, проводником. Потом, когда я приму во славу, Мы песни веселья все воспоем. Не плачь, душа моя дорогая, На плоть земную надежды нет, Ведь надлежит нам всеми скорбями. Войти в небесный прекрасный свет. Тебя люблю я, мое создание, утру все слезы, боль заберу, Я, Агнец Божий, дарю прощение и все молитвы твои храню. Земное счастье быстро проходит, оно, как поезд, длинный шлейф. Когда последний вагон уедет, ты не успеешь войти в ту дверь. В ту дверь спасения я приглашаю, Всех утомленных душой войти, Тебя как прежде я ожидаю, На призыв Божий смело иди.